Здравствуйте, я Фернандо Кастро, винодел в пятом поколении и являюсь владельцем винодельческого хозяйства Бодегас Лос Марко, основанного в 1850 году. Здесь мы сейчас и находимся. Хочу представить одно из наших лучших вин, Монте-Крус Гран-Ресерва. Это вино выдерживалось 18 месяцев в дубовых бочках, которые вы видите вокруг. После выдержки в бочках вино выдерживалось 18 месяцев в бутылке. Вино состоит из и, и сорта винограда Темпраниньо. Вино, контролируемое vino, по происхождению Део Вальдепениас, безусловно, старейшего, cantarlo, безусловно, en старейшего en и самого престижного из девяти винодельческих Cato, регионов в ла манчи Обладает насыщенным гранатовым цветом, бархатистой текстурой, мощным фруктовым ароматом, богатым и сложным вкусом, с оттенками кофе и шоколада, которые со временем переходят в тонкий аромат древесины с четко выраженными тонинами благодаря длительной выдержке в дубовой бочке. Вино мощное, при этом очень легко питкое. Служит прекрасным сопровождением к мясным блюдам, дичи, выдержанными сырами, барбекю. Вино завоевало золотую медаль Mundus Vini 2011 года. Премия «Лучшее вино» део Вальде 2011 года. Рекомендуется подать это вино при температуре 16-18 градусов. Уверен, вам понравится.